Здравствуйте! Мы продолжаем рубрику «Точка опоры». Несколько дней назад мы говорили о точке опоры, которая находится на Малой Родине. Это действительно очень важная точка опоры. Очень. И поэтому думать об этой своей Родине Малой, посылы делать туда, приезжать, что-то доброе делать. А если там живешь, то постоянно стремиться укреплять и украшать этот край все это обязательно скажется на вашей жизни это важная точка опоры пусть она называется и малой родиной но есть еще и большая родина есть родина которая называется для россиян называется россия для других народов по-своему но есть большая родина и к Большой Родине тоже нужно относиться так, чтобы она стала не проблемной для вас, а чтобы стала действительно реальной, мощной точкой опоры. Сейчас говорить о России не модно, тем более говорить о любви к ней, потому что она сейчас в таком положении, весь мир... Весь мир практически, за редким исключением, относится к ней отрицательно. Так тем более, друзья, в этот момент, уважаемые россияне, в этот момент очень важно поддержать ее любовью. Россия – это не только государство. Россия – это в первую очередь народ, это в первую очередь страна с ее огромными территориями, с ее замечательными людьми. И вот эту родину надо любить. И только нашей любовью она может быть защищена от того негатива, который идет со всех сторон. Уважаемые друзья, пожалуйста, посмотрите на это так. Мы своей любовью можем защитить нашу Россию и создать из нее в будущем действительно счастливую, прекрасную страну, которая будет не врагом для многих, а будет действительно дружественной страной, уважаемый, любящий и любимой. Вот к этому стремимся. И своим посылом, своим состоянием любви к своей родине, большой родине, я предлагаю сегодня это сделать. Сегодня будет совет семей. Совет семей будет очень необычный. Мы проведем там... Уникальную, уникальную медитацию и сделаем уникальные посылы. Приглашаю вас, кому дорога Родина, Большая Родина, кому дорога Цивилизация, кому дорог мир.